Это обзор Мопорк, я Трэш и это вторая часть рубрики, которой вы так и не придумали название. И начнем мы выпуск с очередного заказа на топы. Подписчик с ником Wizard попросил составить топ игр по сети. Я мало играю по сети, так что не судите строго. На моей памяти одним из лучших считаются Blitz Brigade, World of Tanks Blitz, Walking War Robots, Worms 2 Armageddon и Shadowgun. Близбригейд можно спокойно назвать мобильное Team Fortress. То самое противостояние синих и красных. Те самые классы героев и оружия, разве что добавили управление транспорта. Но оно и круто, думаю каждый бы хотел что-то подобное на своем мобильном устройстве. К тому же не хочешь мультиплеер, проходи себе 120 одиночных заданий. Конечно же все вы знаете потрясающий мультиплеер World of Tanks. Легендарная военная техника, разнообразие боевых карт, танков и потрясающая графика. Прокачка танка, сражения 7 на 7, более 200 видов одних только танков и 18 боевых локаций. Что еще нужно для веселья с друзьями? Но если вам не по вкусу передвижение по карте на гусеницах, то предлагаю окунуться в захватывающий мир будущего Волкин War Robots. Тут бои проходят в режиме 6 на 6. Но оно и понятно, из-за такого залпа робо ракет на карте творится хер знает что. Помимо обычных дедматчей, ты сможешь выполнять задания для получения новых запчастей. Если же вы больше относите себя к тактику и любите пошаговые сражения, то я напоминаю вам о легендарных Червяках 2, которые никогда не устареют. 12 режимов игры, возможность игры до четверых игроков и сотни изощренных орудий убийств, от суперовцы до пневматической дрели. Игра отлично убивает время и поднимает настроение. Ну а если уж совсем захотелось экшончика с укрытиями и перекатами, то добро пожаловать в Shadowgun. Игра до сих пор восхищает своей графикой и боевой системой. Приглашай друзей, сражайся в режиме 6 на 6, подбирай аптечки, комплекты боеприпасов, гранаты, броню и невидимость. В общем, тут все на уровне серьезных ПК-мультиплееров. Даже геймпад можешь подключить и чем не Gears of War на планшете. Для тех, у кого слабое устройство, или ему просто захотелось узнать о чем-нибудь хорошем, что он мог пропустить или позабыть, я предлагаю отправиться вперед в прошлое. В поисках хорошей головоломки я наткнулся на настоящий шедевр в 3D формате 2013 года под названием Robo 5. Каждый уровень в Robo 5 состоит из хлама, по которому тебе необходимо взобраться на вершину. Тапом по окружающим кубам ты будешь тянуть или толкать в зависимости от их положения. Добравшись до верха, ты сможешь перейти на новые уровни и побывать в пяти разнообразных мирах. Ну а сейчас давайте узнаем, какая игра стала лучшей на этой неделе. Студия Killu, подарившая нам легендарный раннер Subway Surface, на днях выпустила свое новое детище под названием Downbringers. Игра представляет из себя RPG с открытым миром, что не может не радовать, ведь сейчас подобных игр на пальцах сосчитать. Из минусов можно перечислить разве что слэшерную систему боя. В остальном это классическая, великолепная сюжетная RPG с прокачкой и красивой стилизацией. А сейчас давайте узнаем, чего нам стоит ожидать на Android в ближайшем будущем. Главный, я бы сказал, не анонс, а скорее слух недели состоит в том, что карточная игра Гвинта от всем любимых CD Project Red, скорее всего, выйдет на Android. Наверное, уже все слышали о том, что Гвинт станет отдельной полноценной игрой с роскошной анимацией и балансом. По всей видимости, это прямой конкурент Близзардовской Hearthstone, и я вас уверяю, что точно так же он не сможет обойти мобильную платформу стороной. Как утверждают сами разработчики, пока игры на мобильной платформе не будет. Но все мы знаем, что значит пока. Ну и напоследок, давайте подымем себе настроение занятным трэшем. Любите платформеры, heavy metal, длинные усы и червей? Тогда Iron Worm это то, что дьявол прописал. Разве вы видели что-то бредовее, чем червь металлист с булавой на хвосте? Ну разве это не прекрасно? Этой самой булавой тебе предстоит крушить черепа врагов на протяжении 10 увлекательных уровней. Передвижение, конечно же, основано на физике, и только правильный расчет поможет сохранить голову металлиста целой и невредимой. Главное, свою этой игрой не травмируй. Напоминаю, что в каждом обзоре скрыта одна печенюшка с предсказанием. Тот, кто первый ее обнаружит, указав время и ссылку в ВК, получит от меня сигну на стенку. А на сегодня это все. Ставь лайк, делись видео с друзьями, качай игры с нашего сайта бесплатно и не забывай подписываться на наш канал. До скорого!